Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Вообще і сегодня мы ящики что Вот как люди по поросят приезжают. Четко. Ящичок, газелька. Ребята приехали с печене. самых печенях, да? Самых Сто километров, а солома есть Конечно, Багато, вы Два тюка дали. Приезжали на дали пять на Вы субботу ты на работе, да? Пожарки. А, ты пожарник, да? Yeah. Ну, получается МЧС, да? Да. У тебя же пожарки нет, МЧС, да? ДСНС. А, ДСНС? ДСНС, как переводится? Любое сало. <реш> <реш> <реш> <реш> <реш> Державная служба Украины за случайных ситуаций. А, ну, получается МЧС, да? да. <реш> Дуба сала. Дуба Да, салат, да. на Чтобы она не выскачивала. Okay. Uh -huh. okay. На ты же с ними едешь. <laughs> Ящичка. Ворота закрой. Ну, Мы будем бить. Маша, иди, иди, Маша. Занной, пока она тут стоит. Ну а туда его, в запаску, Красота, вообще да. красота. Да. Я тоже говорил, что он считай, тряп, брат, чистый. все, совершенно чистый. О -о -о. Хороший. Ну, у нас шифер, да, наш шифер Он, он, он же, такая машина, как 200. и все. Да, дико, ляд, вкусь, вот, ну, ну, 100%, -100 А, ну. А сейчас да, да. если там раньше хотя бы на полтора, то сейчас там, там 7 Давай, сюда давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Спасибо, до свидания До свидания вам всего хорошего Сейчас я машину, прыгаю, и вас... За я с тобой Ну пошли А Спрашивали, Стас, где ты делал рябушку? Ну вот что со страуса осталось. Страус рябушка. Вон. Чуть-чуть рубер. Хребет. И вот, я так понимаю, ноги. Что-то такое. Вот это что осталось с рябушки. Собаки съели. Боря доедает. Догрызает, вернее. Значит, хочу рассказать на такую тему. Поросят у нас у Машки уже нету. Сейчас буквально пройдет 5 дней, 5-6 дней, она загуляет, и я к ней приведу хряка породы Пьетрен и покрою своим хрячком породы Пьетрен. Значит, хочу ответить на такой вопрос. Просили уже неоднократно, как выбрать поросят и... На что обращать внимание и еще такой вопрос, как переехать в деревню, с чего начать. Ну, как переехать в деревню, с чего начать, я именно вам не скажу, я скажу свое мнение, как бы я переезжал и с чего начинал. А там каждый принимает для себя сам решение, как именно и что. И значит, насчет поросят, как выбрать поросят, друзья, поросят. Выбрать можно, ну, по внешнему виду, да, можно заметить по внешнему виду, какие поросята, я не спорю. Но они могут быть им три месяца, а говорят, когда продают там месяц, полтора или два месяца. Им может быть даже уже 4 месяца. То есть они плохо растут, а плохо растут, почему? Потому что мешанные крови между собой. То есть, вот, к примеру, один хряк на всю деревню, покрыли, э, поросят опять тем же хряком и грубо говоря вот так оно все и начинается поэтому если вы берете поросят вы должны знать или там через знакомого через брата свата кума, друга и так дальше должны знать что ага тот занимается свиноматками у него там свой хряк или покрывает искусственно свинок оси меняет то есть доза искусственно то там можно брать смело поросят не именно вот там у блогеров брать поросят ну кто хочет у блогера берет а кто хочет, куча же людей занимается, кормят, допустим, и на откорме занимается свиному, свиноматками, то есть продают поросят. Поэтому узнавайте везде, в каждом поселке, грубо говоря, в каждом селе есть такие свиноводы, у кого можно купить поросят. Просто вы должны знать человека, ну хотя бы как-то через кого-то, что чем покрыта свиноматка и что за поросята и так дальше и тому подобное. Просто так на внешний вид сильно не определиться. Оно может быть красивое, хорошо, вроде бы такой взрослый, ему там уже месяца 5, а говорят ему три месяца. То есть вот так. Или там четыре месяца, а говорят полтора, два месяца. Поэтому надо эти все вопросы как бы не упускать и иметь в виду. То есть только через знакомых. Брать через знакомых, у знакомых, там еще через кого-то. То есть чтобы вы были уверены, что хороший завод именно поросят хорошая свиноматка хороший кряк, чистокровный хоть так чистокровный кряк хоть искусственно покрыто искусственно тоже использую чистокровных кряков на семя дозу думаю я объяснил то есть лучше брать по знакомству или через знакомого как переехать в деревню ну как бы я переезжал в деревню я сначала нашел бы домик домик я бы не, не не искал бы в Глухой деревне или где-то там на Белыбне, где-то там вообще вдали-вдали-вдали, что рядом нет никакого ни городка, ни поселка и так дальше и тому подобное. Я бы искал дом не в Глухой деревне, а в поселке городского типа, чтобы рядом тоже были села, грубо говоря, в районе еще были села. Если в районе есть села и вы сами будете проживать там в каком-то типа поселке, я к чему так говорю, что поближе. Если вы будете заниматься поросятами, чтобы у вас были потенциальные покупатели рядом. И так само мясо вы продаете, потенциальные покупатели рядом, поселки, все и так дальше и тому подобное. Поэтому, как бы, чтобы больше было людей вокруг вас, если вы где-то будете в селе жить, чтобы рядом были села. Если вы поросят будете продавать, любой, кто ищет себе поросят, он забивает в первую очередь вблизи чтобы не ехать сильно далеко не ехать как я ездил в одессу или там еще куда-то то есть каждый ищет по месту поросят то есть вот я к примеру мне нужны поросята я набрал а, купить поросят и там в моем районе сразу выпиваю что в моем районе то есть что поближе если что-то хорошее к примеру я поеду рядом и куплю Кача, кача, кача, кача, кача. Так само делает каждый, чтобы меньше ездить и ближе взять. И ближе взять хороших поросят. Поэтому я и говорю, поближе, ну типа к таким городам большим, или поселок, что вокруг есть куча сел, я бы переезжал бы так, нашел бы дом, чтобы были вокруг как бы множество людей, чтобы у вас был потенциальный покупатель. И сам дом бы присмотрел, ну какой там недорогой, более-менее, чтобы он был там или с дерева обложенный кирпичом, или деревянный. Ну то, уже на, ну то уже на ваше усмотрение, кто какой ищет. То есть посмотреть нету ли трещин, не рвет ли дом, не стянутый ли дом стяжками, потому что его разрывает, стянутый стяжками, резьбами, потому что дом рвется. Поэтому как бы вот эти все моменты фундамент прозондировали. Стены прозондировали, нигде нет, ничего не рвет. Если там какая трещина, ничего страшного, трещина может одна быть и 10, и 20, и 40 и 100 лет. То есть она треснула там когда-то и она так и будет. То есть особо на маленькие трещины внимания не обращают. А именно если дом рвет или он на каких-то плавучих грунтах или на болоте, то есть воду сразу узнавайте, сколько метров до воды и какая поверхность. то есть, Грязная, не грязная, песчаная, глиняная, чернозем. То есть, вот эти все моменты, как бы, узнавайте для себя. Нашли дом по вашей ценовой политике, ага, вам подходит. Купили дом, более-менее обжили, купили корма по сезону, летом по уборке. И купили трех свиноматок, или двух свиноматок одного кабанчика. Кабанчика заделали, там, к примеру, под Новый год на мясо, а двух свинок покрыли искусственно купили дозы там по 200-300 по гривен и покрыли и с этого все начинается первый год, конечно, не будет а-ля все хорошо будет так, ну, только набирать обороты, а уже подальше только успевая опять осеменять искать покупателя давать объявления и продавайте поросят и опять оставляйте себе на откорм, если вам понравится заниматься откормом если откорм вам не понравится, то чисто поросятами свиноматками. Вполне хорошо, вполне удобно. Я бы даже сказал, что если 5 свиноматок у вас будет, и там за год штук даже, ну берем 12 месяцев, по два в месяц, штук 25-24 на откорм, вам хватит на семью с головой. Не надо там сильно, там не есть, пишет, а я сразу 100 хочу взять, 100, не надо много, лучше меньше, но вы сами продаете, сами реализуете, и вы увидите стопроцентный выхлоп. А если сдавать, то сильно, ну, как бы, не сильно выгодно. А если самому продавать, то выгодно. Вот у меня сегодня брал человек поросят, Саня с Спиченев. Он, я так понимаю, их купил на откорм. Может быть, одну покроет свинку искусственно. Он говорит, я продаю все сам. У него мякоть 145, голова 35. Ну то есть цены намного больше, чем у нас на мясо. И он говорит, я все продаю, сам еще и мяса не хватает. И у него нет ни магазина, ни на рынок он не ходит, никуда. То есть по знакомым, знакомым и попродавал. Почему я говорю, лучше ближе к пригороду, к городку, к поселок городского типа, у вас больше покупателей больше людей, которых которые будет интересовать ваше мясо, сало и ваши поросята, не надо будет далеко ездить. И также само покупать, допустим, по уборке, там, те же отходы, зерноотходы, там, или пшеницу, или горох, или очмень. Вам будет проще. В поселке больше фермеров, которые занимаются и держат землю. И что я говорю, что они в глубокой деревне, потому что, в глубокой деревне, в селе, то есть вообще в забитом. Там, как бы, с соседями будут проблемы. То есть, ну, как я понимаю, не будут радоваться за ваш успех или вашу, там, вы продаете мясо поросят. То есть, сами же соседи будут вам, ну, не сильно рады. То есть, злорадствовать будут, ну, там, или завидовать. То есть, это, ну, распространено в глухих деревнях. А в поселке, вот, допустим, как я живу, ну, оно как бы типа деревня. И не деревня, и городок вот такой. У нас тут проблем таких нет. Я смотрю на других каналах, ой, курка выбежала на другой участок. Там. Я таких проблем вообще не знаю. У нас с соседями никогда не было никаких споров, разговоров. То есть, здравьте, здравьте, привет, пока и до свидания. Все, все соседи идеально. Хотя у меня сильно близко их нету, но, то есть по соседям... То есть все супер, я вообще бы не сказал, что какие-то когда-то бывают проблемы. То есть что я строю, где я строю, оно даже никому не интересно, никто не смотрит и ни разу не спросил. То есть я и говорю, что сильно в далеких в белых днях себе не надо покупать, там сами по себе люди не сильно будут за вас радоваться и как бы не будут у вас покупать мясо, чтобы делать вам на Поэтому я говорю, ближе такой поселочек или очень большое село там, ну, то есть вот так что-то. Рядом есть село там по сторонам и там, и там, и там. То есть везде есть село, чтобы у вас было больше потенциальных покупателей. Вы продадите одну тушу, две, три, пять, и у вас будет знать много людей. Потом вы думаете пускать на мясо кабана, допустим. Позвонили, позаказывали, тетрадку записали кому что, зарезали, приехали, забрали. все. А по поросятам я вам объяснил как делать. По поросятам лучше через кого-то, кого знаете. Потому что вот эти скрещения кровей, как бы, вот это оно и тупит в росте и тормозят. То есть есть люди кормят год и не могут выкормить. А вот поросятам 4 месяца там с небольшим. Ну 4,5 получается месяца. Чуть меньше. Вот такие поросята. Это свинка обычно киевская генетика покрыта моим хряком вот поросята 4 месяца я им, я им не шпыгую корм вот они доедают, я досыплю опять и опять запишу все записываю то есть растут хорошо что эти что кантеры у меня тоже растут хорошо это те что на кормить и так само сейчас приведу своего хряка, ну там не, сейчас через 5 дней покрою свинку тоже такие поросята примерно такого же типа и будут хряк чистый чистокровный петрен вот у него гены хорошие и все перетягивают на свои вот такие поросят у моего хрячка понятно таких поросят продавать очень легко да и объявление о таких маленьких у меня их давно позабирали но я их не продаю в будущем будут да таких и много будут продавать поэтому как бы друзья не спешите скоро будут о таких ну а поросят маленькие будете Покупать по полторы тысячи гривен. Кому-то надо будет. Вот так, друзья. Думаю, что мог, кто рассказал. Что понимаю, тоже рассказал. Кого, какие вопросы, задавайте, пишите, расскажу, что знаю, что понимаю, расскажу, подскажу, поддержу. Все, всем пока. Всего самого наилучшего. И будьте всегда здоровы. И успешны во всем. Пока.